I'm just a couple of blocks away. Я тут совсем неподалеку. И они такие, а дай-ка мы немножко их перерисуем и переработаем, чтобы не было, было понятно и не было смешно. Прикольно? Прикольно. Ненависть, гордыня, то есть тут все, прям целый комплект, а комплектация всякого говна. Для фанфиков про темный таймлайны истории игрушек весьма плодотворное. Там какой нибудь Микки Маус появился, ну это, блядь, полюбас. Hey, hey, hey. Всем привет, с вами, after... вами <sh at 1952> <snip0> Тимур Лайф, hey, mm -hmm. и сегодня мы с вами смотрим правильно Сын Дука. Блин, я хотел с вами, короче, посмотреть Алладин, но посмотрел Алладин и сам, посмотрел страшную историю. И как появился Алладин. Кстати, я был удивлен, почему Алладин появился из какого-то старого мультика, который я, кстати, посмотрел. И там был сюжет более прикольный, чем Валодин. Но все же э, со мной все поспорят сейчас э, любители Альадина. Ну ладно, похуй. Сегодня смотрим историю больших и страшных игрушек. История игрушек. А почему я называл страшных? Вы сейчас поймете. Первый полнометражный мультфильм полностью выполненный формате 3D анимации. Проект, благодаря которому вообще родилась студия Pixar. Фильм, покоривший весь мир и естественно срубивший ба. Бо... Ну как сказать, я э, человек, который вот признаюсь, честно, недавно только посмотрел историю игрушек. Я реально. Я не смотрел историю игрушек. Я э, в детстве смотрел максимально Алешу Поповичу и Добрый Никитины. Все. Мой любимый мультик был «Алёша Попович. Вы не доебетесь. Большую кассу. Огромная франшиза с тоннами побочной продукции, мерчей и повсеместной узнаваемостью. Мульт настолько важный, что видео про него стоит начинать пафосно, произнося его название, и сразу все понятно. Я ну в да. принципе так и сделал. Но этот ролик не о весе истории игрушек в истории, а о том, какими были ранние версии мультфильма. Ведь если бы одна из них дожила до финального релиза, мы сейчас могли бы жить <как> в совсем другом, темном таймлайне. Вот я же говорил. <смех> Первые драфты истории игрушек были настолько мрачными, что Pixar могли стать совершенно другой студией по духу и посылу. Но для начала нам понадобится немного контекста, так что давайте пробежимся по событиям основного таймлайна. Изначально, Пиксар была порождением Джорджа Лукаса на волне успеха Звездных войн Да, я от Звездных войн там походу все и спокойно плыло к историям игрушкам, но из-за того, что сам режиссер и сам продакшн Звездных войн не знал, что ему, блять, какой мультик делать, он такой, блядь, давай историю игрушек, только справочную историю, как Звездных войнах сделаем, и все. Тогда еще в самом начале 80-х студия называлась Лукас фильм Computer Graphics Project. И занималась в основном спецэффектами, но был и короткий экспериментальный 3D-мультик приключения Андре и Уолли Би. Андре смеялся, как Дональд Даг, а Шмель Уолли был слегка садистом. В общем, на тот момент интересного мало, так что Лукас особо не ломался, когда продал компанию Стиву Джобсу за 5 миллионов долларов. Ну, а еще потому, что у создателя Звездных войн были финансовые проблемы из развода с женой. Особой ценности в этой тусовке? Эф, вот эти, вот эти вот бабы, блядь, сами понимаете, вот эти бабы, как всегда все заберут и уйдут, чистой совестью. Таких компьютерно-графических садистов Лукас тогда не видел, а лишние пять лямов были очень кстати. Конечно. Заполучив студию в свои лапки, Джобс хотел дать работникам творческую свободу. Среди сотрудников были Пит Доктор, будущий автор души и головоломки, Эд Катвул, который до сих пор сидит во главе Пиксар, и Джон Лассетер, ставший, собственно, режиссером истории игрушек. Mm -hmm. В 1988 году банда выпускает короткометра. Тин Той, которая приносит им Оскар и, в принципе, позволяет заявить о себе. Мульт получился местами пугающим. Порой происходящее было похоже на какой-то хоррор, даже с учетом того, что два главных героя — это трехмерный младенец и фигурка человека оркестр Какой страшный ребенок, я таких детей давно да. не видел. Ну, серьезно, кто бы тут не обострелился. После Оскара Джобс сказал студии начать думать в сторону полного метра, и ребятки решили первым шагом превратить Тинтой в рождественский мультфильм. На эту идею клюнули Дисней, которые дали Пиксару зеленый свет, кучу денег и сказали пилить проект. За основу почти сразу взяли идею с живыми игрушками. На первых порах Сиджай трехмерные люди выглядели жутковато и были похожи на пластик. Вспомните младенца с Тинтой. А прорисовывать текстуры шерсти и чешуи зверей всегда было задачкой со звездочкой. Поэтому Пиксар решил Взять пластиковых персонажей. Сюжет сделали по модели Бади Movie. Два непохожих героя невольно становятся напарниками и должны уживаться друг с другом. И тут начал проявляться он: темный муди, который чуть не загубил Пиксар. Начал он как кукла черевовещателя Кстати, один из. Ну там. нет, там еще было похуже, сюжет, что типа. Он был должен был быть таким страшным ковбоем, блядь, это прям ужас, прям лицо было такое неприятное, прям самых талиста. частых образов проклятых кукол в фильмах ужасов. Некоторое время все так и оставалось, будто создатели хотели, чтобы у Вуди был жуткий подтекст. Этот стрёмный прототип Нет, Вуди в ранней он. версии Во -во -во. все так же был любимой игрушкой Энди до тех пор, пока на Рождество ему не дарили того самого супермодного и навороченного человека оркестра. После чего обоих случайно забывали на заправке, и парочке приходилось дружиться, чтобы попасть домой. Но авторы быстро поняли, что Человек-оркестр на самом деле совсем не тянет на супермодную и навороченную игрушку, так да. что превратили его сначала в экшен-героя в духе Джей Джо, потом в космонавта, которого назвали Лунный Ларри, а затем в красного рейнджера Темпуса с планеты Морф. На этом фоне Вуди стали переделывать в ковбоя, чтобы подчеркнуть контраст между космическим героем и старомодным да, покорителем да, да. Дикого Запада. Волк, если вот что-то либо такую наработку видел, что-то там похоже. И уже было. в раннем тесте анимации он был каким-то да, да монстром. Да. Причем раза в три крупнее фигурки космонавта. Просто послушайте его голосы и речи. You know, и все там же, в первом тесте анимации, он избавлялся от темпуса, подстроив несчастный случай. В результате которого новенький застревал за комодом а потом язвительно говорил, что Энди любит только те игрушки, которые может найти. You know, Все это зачатки расчетливого и хладнокровного Вуди, который появится уже совсем скоро. Но его уже было слишком хорошо видно. В процессе создания истории игрушек потерялось много дичи, но оно может и к лучшему. Куда хуже, когда теряются, например, шутки при дубляже мультфильмов на русский язык. Они могут быть мимолетными и совсем неважными для сюжета, но они сильно дополняют общую картину. I'm just a of away. Я тут совсем не Круто, когда их удается адаптировать, ну, да. однако зачастую переводчики... ну просто переводчикам они понимают, что шутки бывают либо с пошлым, либо с таким контекстом, и они такие: а дай-ка мы немножко их перерисуем и переработаем, чтобы не было было понятно и не было смешно. Прикольно, прикольно. Либо сами их не понимают, либо просто не решаются тратить время на такие ну, не да. особо важные по их мнению вещи. Не знать сегодня английского языка значит в принципе упускать. Да, я тебя, сын, Дук, понял, что ты хочешь ставить рекламу по поводу этого дела. ...игрушку ковбоя. Так они еще сильнее подчеркивали разницу между крепким пластиковым супергероем и хрупким Вуди, который может легко порваться. Где-то на этом же этапе Темпусы переименовали в Базза. В какой-то момент на его место хотели взять настоящую фигурку Джей Ай Джо. Но Хасбро дали права только на Мистера Картошку. Пиксар даже <смех> пытались получить права на Барби, которая должна была спасти двух главных героев из дома садиста Сида, прям как Сара Коннор в Терминаторе. Но почему-то не вышло. Интересно, почему же? В первом фильме мог также появиться и прототип медведя Лотсо из третьей части, но аниматоры тогда еще не были готовы к его плюшевости и садизму. Им хватало садизма от сценаристов. С персонажами и сценарием вроде бы разобрались. Пришло время нанимать актеров озвучки. На роль Вуди взяли Тома Хэнкса, причем Лассетер говорит, что изначально хотел именно Хэнкса. Специально для него они замутили коротенький ролик с Вуди, в котором наложили на него несколько реплик Хэнкса из фильма «Тернер и Хуч». В качестве примера взяли сцену, в которой Тернер орет на свою собаку, возмущаясь ее тупостью. Oh, Запомните этот момент, пригодится. Возможно, Пиксар намеренно хотели сыграть. Вот, как будто какому звучит. На диссонансе, который точно возник бы у американского зрителя. Дело вот в чем: мы знаем Хэнкса как человека преимущественно играющего роли добряков, которые никому не желают зла. У англоязычных людей к этому устоявшемуся образу привязан еще и голос актера. И с учетом того, каким получился Вуди, его извращенность контрастировала бы с э, образом Хэнкса. Это как если бы на озвучку злодея позвали какого-нибудь нашего общественного добродушного, например, Николая Дрозда. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы уже примерно понимаете, каким получался Вуди по задумке сценаристов. Избалованным, безжалостным, вызывающим мощный диссонанс и вселяющим ужас. Тем не менее, Pixar это не смутило, и они показали первую половину фильма в виде аниматика Диснею. Позже этот день назовут «Черной пятницей». Катастрофой? И не потому, что главы Диснея прыгали по головам друг друга, чтобы купить идею фильма. После этого показа Пиксар чуть не закрыли. Дисней сначала хотели взять разработку сценария в свои руки, но потом сжалились и дали парням две недели на исправление ошибок. А править там было что. Сейчас самый эпичный фрагмент того злосчастного показа известен как Black Friday reel или показ черной пятницы. В этом ролике за две с лишним минуты Вуди умудряется жестко наподлить буквально всем персонажам фильма. Например, он насильно засаживает солдатиков в их банку, чтобы не возникали, the move it, move it, move it. и угрожает своим камрадам игрушкам расправой. Off the bed. А знаете, чем он им угрожал? Своим ручным песиком спиралькой. Sl да, самый милый Серьезно. персонаж фильма на побегушках у злого Вуди. Теперь я буду назвать ковбоя именно так. Больше тут нечего скрывать. Ну Перед да. нами темная версия истории игрушек. Господи. В ней Вуди. Господи, ты молния напугал и меня. Не только приручил спиральку, но и подвергал его психологическому насилию. Think, well, you... me, В разговоре со спиралькой Муди Вуди. Вуди раскрывает всю свою натуру. Он считает себя мессией этих игрушек, их предводителем, их спасителем. Только на деле он намного ближе к маньяку-тирану. Вы заметили, что пока что на пленке с «Черной пятницы» не было база. События этой сцены разворачиваются, пока все делают ставки на то, кто будет следующей любимой игрушкой Энди. В фильме этого фрагмента не было, но по хронологии событий примерно в это же время Вуди случайно столкнул базу в окно, задев лампу. И падение Рейнджера — единственное, что осталось в финальной версии фильма из этого ролика. Остальное вырезали, потому что, ну, Вуди тупо пытался убить База. Да. У всех на глазах он хладнокровно выбросил. Просто Баз — это, походу, самый добрый персонаж, ну, я имею в виду главных персонажей, а Вуди — это полное говно, которое просто не видел Базы из-за того, что, типа, он такой, «Бау, да, у ребенка появилась новая игрушка, а я не буду его лучшей игрушкой, давай-ка я убью его». Ненависть, гордыня, то есть тут все прям целый комплект, а комплектации всякого говна. Не толкнул, а именно выбросил Выкину. космонавта а, с проекта. это окно. типа, а, фин... <плес> <плес> приверься. Даже не задумывался, просто взял и попробовал и устранить конкурента. А потом просто лег чилить, как ни в чем не бывало. Хм. Дальше игрушки начинали возмущаться, а Вуди переходил к угрозам, абьюзу и насилию. И заканчивалось все это доброй семейной сценой линчевания. Они полностью показали, блять, насилие прям если бы они это реально выпустили, им такая была издава, честно. В Блэк Фрайды Рио злой да. проходят проходит путь падения классического киношного диктатора. Сначала он недоволен конкуренцией, а потом он ее устраняет, что приводит к народным волнениям. Тиран угрожает массам применением грубой силы, прячется за армию, а та переходит на сторону народа. Диктатор даже прибегает к шантажу, мол, без меня вы все страдали бы. Но это не работает, и революционеры выбрасывают его в окно. То есть Вуди в первой версии истории игрушек был прямо откровенным злодеем. Может быть, Пиксар планировали показать путь его остановления и превращения в добряка, это все-таки бадди-муви, братишки должны в итоге сойтись. По сценарию, как бы они и должны были вместе попасть в передрягу и сообща добраться до дома. Но знаете, то, что могло появиться в начале фильма, тот злой Вуди, после таких зверств вряд ли можно просто обо всем забыть и ну, подружиться да. с благородным космонавтом. Возможно, Пиксар понимали и это, и злому Вуди не суждено было прожить долго. Вспомните весь тот кошмар, который происходит в доме Сида, когда он похищает Вуди и база. Там и демонические и куклы-каннибалы, и голова младенца на паучих ногах. Ну, да. Настоящий ночной кошмар, присыпанный чудовищными пытками ковбоя. Причем из фильма вырезали еще одну сцену пыток, потому что, очевидно, это было бы уже слишком. Примерно тут же, по хронологии, Вуди должен был присниться кошмар, который позже вырезали и перенесли во второй фильм. Тот самый, который начинается с уже мемного кадра «Я больше не хочу с тобой играть». В нем Вуди падает в мусорное ведро с руками сломанных игрушек, которые начинают затягивать его как зыбучий песок. Довольно жуткий образ и вполне заметно, что этому страшному сну место в первом фильме, потому что там Сид как раз промышлял разбором игрушек на запчасти. С учетом садистских наклонностей пиксаровцев, образом злого Вуди и кошмара, которому предначертно было пережить в доме Сида, можно прикинуть, что случилось бы дальше. подлинно неизвестно, но в целом очевидно, что у Вуди поехала бы кукуха. Тирану бы явно окончательно сорвать. Крышу, но он наверняка попытался бы это скрыть, воспользоваться свежей дружбой и базом и вернуться к правлению над игрушками, хоть и в тандеме. Почва для фанфиков про темный таймлайн истории игрушек весьма плодотворная. Дисней после этого чернопятничного показа могли бы прикрыть Пиксары. Тогда да. мы бы остались не только без истории игрушек, но и без других уже ставших классикой мультфильмов. Но все было бы еще хуже, если бы Дисней одобрили тот сценарий со злым Вуди. Желание машины корпорации сделать Вуди более привлекательным для зрителей вывел... Там какой-нибудь Микки Маус появился, но это блядь, полюбасно. пиксар на их фирменный язык? У этой студии редко в фильмах бывают откровенные злодеи. Ну Чаще да. всего нас сначала влюбляют в какого-то персонажа, а потом он оказывается но в какой-то мере оправданным. Взять хоть габи-габи из четвертой истории игрушек. Да, она люто тиранит вообще всех, до кого только дотягивается, манипулирует, чтобы заполучить внутренности Вуди и стать любимой куклой. Но делает она это не потому, что злодей должен творить зло, а потому что она отчаявшаяся игрушка, которая хочет вырваться из Своего унылого антикварного магазина и заполучить ту жизнь, которая была ей предназначена. Кстати, кукла чревовещателей из четвертой части выглядит знакомо, да? Благодаря этому где же я мог ее видеть? Хм, дай-ка подумать. По фирменному паттерну Пиксар учат и учили нас тому, что в жизни нет черного и белого. И может прозвучить слишком наивно, но вполне возможно, что без тех уроков, которые все мы вынесли из пиксаровских мультов, в мире элементарно было бы больше плохих людей. А вот если бы они выпустили на волю злого Вуди... В 60-х американский психолог Альберт Бандура провел серию слегка неэтичных экспериментов над детьми. Их назвали эксперименты с куклой Бобо в честь огромной неваляшки. Взрослые участники избивали Бобо разными способами. Не слишком жестоко, но агрессивно. На все это заставляли смотреть детей от 3 до 5 лет, а потом изучали изменения в их поведении. Выяснилось, что агрессия в окружающей среде детей приводит к их повышенной агрессивности в будущем, так как те тоже начинали избивать Бобо и обучаться по тренировке. А теперь представьте, что миллионы детей по всему миру вместо мультика про двух игрушечных бро получили бы психологический триллер про то, как тирана-диктатора доводит до безумия его собственная жестокость. Как игрушка убивает другую игрушку, как подросток пытает их, как возмущенная толпа грозится выкнуть героя в окно. Чему бы нас всех научил такой фильм? Как изменились бы другие фильмы Pixar? Каким тогда стал бы мир? Мир со злым Вуди. Не, вот эта темная сторона Вуди, я как-то видел ее... А, даже не побоюсь сказать, я ее видел а, просто в интернете пролистывая, там, мультфильмы, и там, короче, я попал на, на Яндекс.Зен, это на рекламу, если что, просто попал, и там я откопал старую наработку Вуди, где он был вот таким переёбанным, перекошенным, это, может быть, был арт, или был какой-то такой старый-старый проект, где у него, прям вот реально он был похож на куклу черево-вещателя, как у, в этом... Мертвая тишина, вот как я помню, так фильм назывался, еще бы не если это мой первый родственник, вот, вот там было жутко, и там, типа, в сюжете еще было, что, типа, когда Вуди, типа, там, разговаривал с Сэмми, там, Комраду, так я могу выразиться, он там что-то, блядь, им что-то не только грозил, он там пытался кого-то прирезать, прибить, нахуй. Это пиздец. Ну, слава богу, что Пиксар такие им дали по башке. Ну, типа, я в том смысле хорошим, что им дали дело это отработать и переделать. Если взял бы под контроль это бы Дисней, был бы уже полная пизда в виде э, всяких Микки Маусов, Дональдаков. Нет, это я понимаю, это прикольно, это очень... Это же... Тоже так могу, но блин, когда это берет Дисней, uh, это такой, блин, ну, ну, ну, такой, такой, такой, такой си. Так что вот, кому понравился новый выпуск, нажимайте лайк вверх, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Всем удачи и пока-пока. И напишу свою самую любимую игрушку. Всем удачи и пока-пока.